У нас есть времени еще, но, наверное, наверное уже времени-то и нет. В лесу раздавался топор дровосека. Все привязывают хвосты. Видите, куча машин собралась. на ночную грызу. Сейчас три часа ночи. Начинается дождь. Я сделал все, что мог, поставил под колесо противооткатное башмаки а подтянул крылья натянул фолктовочные ленты стоят точки такие лажные забиты землю будем надеяться что все это выдержит по поле везде встают машины все волнуются планеристы гроза идет сильно очень жарко 42, 44 градуса было вчера сейчас чувствуется вся эта температурка перейдет в грозу Доброе утро, друзья. Наш замечательный кемпинг. Капитан Оптимизм оброс сразу двумя палатками. В одной живет, в другой вещи хранит. Наша полицейская академия. Место моего жительства. Опа! Вообще Какой кайф в таком месте проснуться. И сегодня, похоже, будет первый... Спортивный день. Вчера мы потренировались, побегали, попрыгали, повыкатывались, позакатывались, были грозы там, куча всего. Но сегодня вот, посмотрите, как начинается утро, мне кажется, это точно хороший летный день. У моих друзей собак завтрак. Наверное, интимный процесс, Поэтому пусть кушает. В кемпинге есть все, включая бассейн. Кто-то поставил. Ну, планеристы, видите, приезжают на каких автодомах. Некоторые, некоторые, как мы, в палатках. То есть тут совершенно разношерстная по типу проживания публика. Все друг другу улыбаются. R2-D2. Эм, надо понимать, что время 6 утра. И вот уже в 6 утра первые э, особо ответственные товарищи поехали готовить планера. мы менее ответственные, мы только в душ идем. Вот такая цепочка караванов и домиков на колесах. Если вы спросите, что лучше, домик на колесах или караван, я могу вам сказать, что жил и в том и в том. Ну, это караван, это, наверное, на электрончике пожить какое-то время непродолжительное, путешествовать. А вот в доме на колесах я прожил целый год в Москве. Представляете? Потом продал дом на колесах и купил пламер что и так можно жить и сяк, но вот в таком очень тяжелой зимой а дом на колесах в виде автомобиля, но ну, я покажу примерно такой же, в котором я жил, он двойным этажом обладает, там более качественное отопление, ну реально жить намного легче. Ну вот теперь это помылся, постирался, теперь можно и показаться людям. А сейчас покажу дом, в котором я прожил год в Москве.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 В основная часть шла за стоянку, немножко на отопление. Электроэнергия своя, потому что солнечные панели стояли на крыше. Ну и из гаража можно было подключиться. Так, друзья, когда завтрак потом продал дом, купил себе планер. Где-то порядка 30 тысяч евро он стоил. Автодомов у этих бывает совершенно огромное количество. Ну вот есть, например, не дом на колесах, а вот эта будочка, которая, скорее всего, на вот такой пикап ставится. Бывает. Микродомики на колесах, вон он впереди, бывает, что только не бывает, целая культура на самом деле, я в свое время увлекался, вот, конечно, моя мечта была что-то типа вот этого домика, потому что он получается моноблоком, то есть у него передняя часть полноценно функционирует в доме, а то, что мы видели, стоит вот там, там мордочка от обычной машины, по-моему. Вот. Ну, и то, и то имеет кучу плюсов, кучу минусов, в общем. Самое главное, что это, если вы этим активно пользуетесь, то это хорошо. А если он у вас весь год стоит и только один разочек куда-то съездить, то это, конечно, уже не очень проще арендовать такую штуку. Вот, кстати, классический пример интегрированного домика, когда мордочка какой-то машины, в данном случае, Ситроена. Но модуль полностью сделан. И вот здесь как раз наша эстонская сборная живет. Видите, как они все себя сделали какой красивейший объект для проживания, то есть не то, что там наш. Вот мы смотримся на эти... какими-то нищебродами <свят> рядышком. <свят> Это, правда, видите, тоже две палатки, не то же самое, смотрите, вот. <свят> Если бы капитан оптимизм не добыл вторую палатку, было бы совсем стыдно. Здесь какие богатые у нас стулья теперь, мы вчера купили в дегатлоне. Фу, ну что, поржали, пора и на работу. Мне нужно выкатить планер, пока у нас разделение обязанностей, пока мозг Просыпается. Сейчас мозг увидите. Вот мозг. Мозг, мозг, разрешите готовить планер к полетам. Быть готов. готов, да. Но пока мозг да, проснулся, я пошел. Я подготовлю планер, пока не так жарко выключил Нагрит. То есть у нас планера стоят на стоянках а перед полетами выкатывается на грид. Что такое грид, вы сейчас увидите. А вы думаете, друзья, когда я монтирую фильмы, вот так, по утрам, в очереди на взвешивание взвешивают планера каждое утро Я второй очереди. Пока еще не жарко, кайфово. вот смотрите, кто встал чуть позже, вот уже какая очередь. Строгая процедура взвешивания. Взвесили, оказалось, что пилот Перелил водички, в превышает разрешенный вес, в водичку слили, и сейчас, сейчас его еще раз весят. Здесь сделана такая площадочка асфальтовая. Сейчас проеду. Угу. Thank you. Bye. Итак, процедура взвешивания у нас завершена удачно. Принцесса взвешена, все в порядке. Ну, у нас запас 7 килограмм. Мы же гудели с капитаном оптимизмом. Друзья, как едет планер открытого класса размахом метров, как говорится, 26, а то и 28 вот длиннющая хрень друзья я сначала подумал что это стоят какие-то знаки значки а это чайки наглые жирные чайки это друзья волонтеры которые распределяют всех по гриду Помогают. Привет? 20 метров класс. 20 метров класс. Yeah, 20 метров класс и первая строка. 20 метров класс. 20 метров класс. 20 ну просто повезло, кушать Можете хочется, капитан оптимизм сказал, что если я быстро поставлю планер на грид, то, соответственно, получу завтрак Вот видите, как действует э, с волками Хочешь завтракать, ставь планер а вот, друзья, потянулась вереница длиннокрылых планеров открытого класса, представляете, какие у них Они как сгибаются, издеваются, длиннющие крылья Ну давай, по пасоку, по пасоку. Трупень ик доты, чаще не ни ну ты буратина с маскианда, то кеже не, ты кусись чечена, ир тогда сотус вилка. Сотус вилка стояш. Не, не, ну я так что я всегда давал но я ну мексу повальгит. Пасхой у котловой был сканутся бургерей и рылобой был арба нас арба, ну вот, тигры с коней. Ирмату засаку котнят, и тут и сада алканас. Сейчас никто не Друзья, шутка по поводу там, буратина утонул, сытый волк, вот, сытый волк это я, а капитан оптимизм кормит меня едой и, ну, скажем так, стебется над тем, что волк никогда не сыт. Я всегда сыт, ну, в смысле, я часто сыт, но, но и тогда хочу кушать, вот как сейчас с утра. Где еда? Кур... Для Курмейстас. Курмейстас. Для волков попозже. С утра только лимонад, друзья, заметьте, и кофе. Никаких этих. У меня был, ну и был, и есть ученик из, ну, по-моему, Тагила как раз. И вот он. С утра подходит ко мне Волков, говорит, спаси меня. Я говорю, а от чего спасти? то Он говорит, спаси меня от женщин. <свят> вот они, говорит, с утра мне пиво наливают. Я, говорит, как с ними встречусь, позав... за завтраком пиво, <свят> и в 12 день кончился. Утром проснулся, опять эти женщины. Спаси меня, возьми меня летать на парапланы. <свят> Кто узнал себя в этой истории, <свят> привет. Друзья, утренний брифинг называется термики и антитермикой. Только фото подарюсь. <laughs> <laughs> <laughs> ну, как у вас Не, хорошо. реальную жизнь, как пилоты как это кова, не с вису послабчу. Герей, тогда не снимай долго. Весь... Друзья, запрещено снимать, потому что это секрет. Да. Вот. Итак, совсем секретная информация, не разрешено к разглашению, но и так, на всякий случай, чуть-чуть расскажу. Mm -hmm. ну, no, давай, давай. Uh. Не знаю, со штрафами ли его надо садить в тюрьму за... Okay. лабас. Давай. Давай. Какую тюрьму? В какую? Ну, какая у нас тут будет? Либо наша какая-нибудь. Вторая палатка будет тюрьмой? Вторая палатка будет. В общем, разглашаю секретную информацию. Здесь рыбы нет. Оказывается, на территории Венгрии бывает совершенно три интереснейших зоны летных с разной совершенно погодой. Мы уже проверили с капитаном оптимизмом с юными дровами, что погод вот здесь вот очень много термичных мест вот, около этих речек, вообще речки очень создают плохие зоны, тут так вот холмики, тут уже хитрые места, я даже не буду рассказывать, где здесь потоки, потому что они помечены на разведке погоды. Мы их знаем, но, к сожалению, не могу показать. Обещал не показывать, капитан оптимизм не разрешает. Вы должны понимать, что тренировочная неделя на то и рассчитана, чтобы пилот полетал по всей территории Венгрии и наставил там крестиков хитрых, где там так работает, где всяк работает, все почувствовал. Вот, мы это уже сделали, да, капитан? Да, Наверное. Капитан... Страдает на доуди Как тебе девайс, расскажи. Ну вот я Игорь Волков, твой вес завожу 120. Каких 120? 120. 120 88. Тогда, тогда показывает, что все. Я, я худел, худел до. Неважно, что худел. аудио видит правду. Этот меньше жать майонеза. Забыл показать Дедунай. дай Во, Дунай. Укупаются все. Это вообще-то в я забыл вам сказать про я это. Мачор. Ну Вот Парас это озеро, кстати, звери. приезжал. Шел на брифинг, друзья, зверя нашел, Здесь какой чудовищный самолет. Кто напишет, что это такое? Какое-то такое, наверное, сельскохозяйственное, но мощавая. Вау, выглядит просто феерично. Остальное в этом ангаре так не впечатляет, как вот этот вот исторический монстр. Ох, он смотрится сразу, как до него залезть, где-то сверху кабина. Ну-ка, и закрыло, как отклоняется. Красавец. Посмотрите угол отклонения закрылка. Да, на его фоне... Двухмотор мой Diamond смотрится каким-то коротышкой. Деталетная школа, которая любезно предоставила аэродром под соревнования. О, даже какой-то вертолетик есть. Какой малюсенький, веселенький вертолетик. Тременная передача. Много ручевой винтик. Такая вот кругленькая, симпатичная кабинка. Прям огонь. Да, с каким комингом, Это еще все-таки не ранобот, наверное, потяжелее, трехлопастный вертолетик. Так, все, побежали. Вроде брифинг уже начинается. Так, друзья, выглядит брифинг. Я специально подальше сел, чтобы никому не мешать. Big goal. Then it's useful to long. Okay. Thank you for being, and uh, have a good briefing. Thank you. Very yeah. um, nice here again. So uh, we welcome you, and please all of you take care. And I hope that uh, we will see each other every day in the next two weeks. and oh, um, this. High pressure system remains uh, dominant during the day. During the day, the wind direction is expected uh, from north-northeast, even higher down base, root That's the virtual tap, of the virtual sounding four points and they fly under the military TMA Uh, in the second at the second turning point and over the military operation uh, towards the first turning point. There will be no good news, there will be no drop zone except uh stuff which is outside the competition area it's far to the north set. I I hope you all will have a ну что, капитан оптимизма да. поставил? Ну посмотрим. Господи, я посмотрим, разберемся. Да. Очень содержательно. Очень содержательно. Друзья, мы с капитаном оптимизмом не сговариваясь, оделись в голубую одежду. Но, но, чтобы... чтобы вам лучше было видно нас на голубых экранах. Да, да. любители голубых экранов, особенно там. Ну, в некоторых странах особенно. Да. да. Привет. Мы готовимся к взлету. Вы, вы, вы голубых не любите, а голубые экраны любите. Вот вопрос. Ну, почему? почему? Друзья, что там говорили про волшебные нано-жидкости? Нано вот, надо населять обязательно крыло перед полетом, потому что здесь сейчас пыль которая выпала с воздуха, и пока мы ехали, вот это все надо протереть, и тогда планер будет лететь лучше. Это секрет. Ты тут завел, как говорится, правильно Шеф. все сделал, как говорится, приборы подготовил. Шеф меня похвалил, что я вбил в сегодняшний таск абсолютно грамотно. Да. Подтверждаешь? Да. Молодец я. Еще Отпускаешь дальше. на прямой эфир? Да, отпускаю. Все, Хорошо, да. побежал я. Так, прямой эфир... Стрим! <смех> не, не, не знаю, что идет стрим. Редко кто такое делает. Таких идиотов мало в мире. Ну, по сути, я, наверное, третий сейчас. Стефан Лангер, Бруно Василь и по количеству подписчиков третий я. Что, в общем-то, не может не радовать. По нашу а думу опять это у нас да. пони. Твою дивизию. Ну, вот это, это вот называется пони, на чем взлетает сейчас этот планер.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 На какого-то накидали? Да не, не, не и думаешь, себя Как же снимать буду с сеном? Ну все, как раз будет видно, что летим, а не монтаж. аэродром какой, что? Ага. Ну ушли благодаря кривизне планеты. <свят> да брось ты, я тебе хотел сказать, как, как красиво, мягко поднять. Хорошая музыка, центрировать потоки на чемпионате мира. Конечно. Конечно. Сейчас поток пойдет под музыку. Ты а -а -а. Смотри. Протягиваем. Чуть -чуть. Опа! Понеслась не Шеф, стелекая! Шефы, га Вот совсем по-другому. <связь> вот, вот наш секретное оружие!